Зачем? Чтобы проекты проходили завершались максимально хорошо. Так. То есть качество. Второе, чтобы максимально исключить меня из системы и снять с меня принятие решения по непрофильным вопросам, а также не выполнять мне рутинные дела. Так, так, так. И третье, чтобы лучше оцифровать бизнес. Зачем тебе лучше оцифровать бизнес? Ну, если я вижу, как он… его в цифрах, значит, я им лучше управляю. Зачем тебе лучше управлять? чтобы он был лучше, чтобы он не сдох. Чтобы он не сдох? Да. Ну, чтобы он не сдох, а чтобы он развивался хорошо. Чтобы он не сдох и не развивался. А чем страшно? Ну, сдохнет и сдохнет? Ну, в принципе, ничем. Но ну, я тоже сдохну и сдохну, разница. Да, а есть ли смысл тратить энергию сейчас, если сдохнем? Ну, конечно, есть. Зачем? Ну, потому что мне интересно, чтобы он развивался, чтобы он рос. Что чувствуешь, когда он развивается? Ну, я силу чувствую. Силу чувствуешь. Mm -hmm. Держи, ордит. Почему я привязался к тебе с этими вопросами нелепыми? Значит, это очень важный момент, коллеги. У японцев есть такой подход 5 почему. Наверняка слышали, значит, когда Тойота не закрывается дверь, они спрашивают, почему не закрывается дверь, почему, почему, почему, почему не закрывается дверь? Прокладка поменялась утеплительная. Почему прокладка поменялась утеплительная? Сменили поставщика. Почему сменили поставщика? Изменилось законодательство в паромной переправе. Нам логистика дорогая теперь. Почему изменилось законодательство в паромной переправе? Потому что министр новый пришел. В министре, что ли, дело? Поменяли министра. И все стало на свои места. Значит, и у Тойота здесь нормально закрывается. То есть они привыкли к тому, чтобы докапываться до этой причины. То есть почему? До самого, самого глубокого зачема. Самого глубокого зачема, который имеет самую сильную мотивацию. Почему я прикапываю? Зачем? Зачем, зачем? Потому что, когда вы ставите задачу, если зачем не до конца, глубок, если он не э, упирается в вашу истинную эмоциональную причину мотивации, вы энергию в понедельник, в моросящий дождь, не выделите для внедрения системной работы. У тебя очень серьезная интересная мотивация, ты раскрыл о чувствах в том числе. Да? Я чувствую силу. Я чувствую силу, когда бизнес, разв... бизнес развивается, когда я не трачу на рутинные решения в этот момент. И это может быть для тебя один из самых глубоких мотиваторов. Докапывайтесь постоянно до истинного глубокого этого зачема, до истинной вашей мотивации, почему вы вкладываете силы туда или в другое место.